Добрый день, дорогие друзья! С вами Марина Демидова. И в этом видео я хочу рассказать вам, почему необходимо играть в Прайде Прорыв. Человек так устроен, что у нас с вами есть несколько влияний на нашу жизнь. И первое влияние – это, конечно, звезды, которые сложились определенным образом в момент нашего рождения. Вся энергия, которая текла в этот момент на Землю, наделила нас какими-то талантами или дарами и теневыми какими-то сторонами, которые нам не дают возможности двигаться к нашим целям. А второй момент, который очень сильно повлиял на нашу жизнь – это неправильное рождение. Что значит неправильное рождение? Это тогда, когда мы проходили все стадии перинатальной нашей матрицы, у нас с вами были какие-то сбои. Они были абсолютно у каждого человека. Просто кто-то об этом знает, кто-то об этом не знает. Но наверняка каждый из вас, сталкивался с тем, что его рожали в роддоме. И наверняка каждый из вас слышал от мамы, что когда он родился, его забрали от мамы. И это позволило человеку сформировать свою внутреннюю установку, что «я боюсь успеха». Для кого-то она очень серьезная, для кого-то менее серьезная, но практически у всех присутствует. И когда мы хотим что-либо добиться в этой жизни или как-то проявиться, вот эта установочка срабатывает, и мы говорим «лучше я туда не пойду». Как нам помогают тренинги а, прорыва прайда в том, чтобы перезаписать свою перинатальную матрицу? Давайте возьмем простой пример. Если мы с вами… Идем в какой-то тренинг, который а, учит нам каким-то определенным навыкам. Например, навык продаж. Он необходим огромному количеству людей для того, чтобы формировать свое будущее в материальном плане. Но этот человек, который пришел в тренинг мастер продаж, он, допустим. Неправильно пошел, прошел свою перинатальную матрицу, у него есть куча комплексов. У него было влияние планет на то, что у него очень хороший творческий подход, и он хорошо, допустим, себя проявляет через какие-то действия, которые направлены на создание материальных каких-то вещей. Да? Ну, например, там шить, вязать, строгать, делать какие-то вещи своими руками. И вот он приходит в тренинг мастер-продаж, потому что это очень важно для его профессии, которая, в общем-то, не его. да, И, проходя этот тренинг, он не получает нужных результатов. Или возьмем другой пример, когда большое количество женщин очень хотят выгодно выйти замуж или выстроить отношения в своей семье таким образом, чтобы они их более радовали. И в этот момент, когда у них вот некорректно записана матрица перинатального рождения, они приходят в тренинг, и когда тренер им говорит, сделай то-то или то-то, здесь наступает ступор, и она говорит, это плохой тренинг, это плохой тренер, я уйду отсюда, и не получает результата. Игровые тренинги, которые находятся в приложении Прорыв, Pride International, они позволят вам перезаписать установки, которые у вас... Можно сказать, вместе с вами и родились. Как это происходит? Да очень просто, потому что в нашем приложении у вас есть первое – это а, возможность пройти узконаправленные тренинги или те, которые влияют на перезаписывание установок, например, как «Просыпайся продуктивным». Вы там корректно на безопасной территории проходите все 4 перинатальные матрицы. Соответственно, для того, чтобы знать, как раскрыть свои таланты, у нас есть приложение, которое позволит вам, просчитав по вашей дате рождения и времени рождения, Ту вашу необходимую базовую матрицу, которая дается вам при рождении на влияние этих звезд, которые в этот момент сложились определенным образом. Но это еще не все. Очень важно, какие люди вас окружают. И вот здесь помогает закрытая комьюнити прайда Прорыв. Именно в закрытом комьюнити это Прорыв вы определяетесь правильными людьми, успешными, позитивными, стремящимися что-то изменить в этом мире, ищущими себя, которые позволяют реализоваться себе и вам в том числе, потому что в этот момент очень важна поддержка. Когда же вы заканчиваете тренинг в офлайне то Расходится это комьюнити, расходится тренер со своими студентами, и в данный момент времени вы остаетесь опять так же, как когда-то в детстве, брошенной в роддоме, когда вас забрали от мамы, и когда вы горько плачете в одиночестве, лежа в определенной кроватке. Когда вы находитесь в закрытом комьюнити прайда «Прорыв», то вы видите вот эту ласковую заботу, окружение в чатах, в постоянном общении, в офлайн встречах когда мы часто собираемся, в очень интересных тусовках, в движе, которые происходят там постоянно. И вы все время в поддержке, вас все время толкают наверх. Поэтому очень важно знать, какое вокруг вас окружение. Наверняка каждый из вас был, когда на тренинге у него были крылья за спиной, он хотел все изменить в этом мире, и себя в том числе, и идти к каким-то амбициозным целям, но приходил домой, его вот он ждал холодный душ, и то окружение, которое его окружает в данный момент времени, говорило, тебя ничего не получится, ты занимаешься ерундой». Если у вас так было, то милости просим в Pride прорыв который поможет вам открыть себе себя настоящего. Итак, прайд-прорыв – это единственное, что сейчас позволит вам быстро достигать успеха, потому что здесь симбиоз, симбиоз древних знаний, симбиоз новых технологий, симбиоз игрового формата, который очень интересен, и симбиоз очень полезных привычек с теми действиями, которые приведут вас к вашему результату.